Всем привет! Начал убирать хлам из гаража и обнаружил обнаружил вот это вот. Тут стоял вот этот ящик, а, вот, а под ним был пол. Смотрю, что он какой-то гниловатый. Начал его ковырять, а там клад. Это алюминиевый бак, какая-то это бутыль, канистра, еще что-то есть. Сейчас буду все это доставать. Посмотрим, что там. Короче, вот часть тут повытаскивал. Вот тут еще чуть-чуть осталось. Вот он, клад. Алюминиевые канистры. Железо. Стальные канистры. Садовый шланг. Стальные канистры. Бутыли. Алюминиевые. Сейчас поеду сдавать. 2710 твои. Осталась дыра. Сейчас будем заделывать. Да, Андрюша? Пока, дыра. Пока, дыра. Сейчас мы тебя заделаем. В общем, итоги нашей работы не получилось заснять. Уже было поздно. Приехал новый арендатор. И по итогу у нас одна доска сломалась. Была гниловатая. Другого материала не было. И мы с моим компаньоном андрюши сдали гараж так По глазам арендатора Он был доволен Я думаю, он его будет долго снимать Вот такие пироги До новых встреч!